Продолжаем тему расчетов с покупателями. И сейчас мне хотелось бы обратить ваше внимание на одну интересную особенность системы, про которую нужно знать. Давайте для того, чтобы проиллюстрировать ситуацию, мы позовем э, отчет расчета с покупателями. Ну, несколько в другом режиме. Э, давайте мы его позовем с детализацией по документам расчета. У нас имеется возможность через отдельное меню, вызвать отчет в разных вариантах. Давайте расчеты с покупателями, документы расчета. Что же мы здесь видим? Мы видим, что на самом-то деле, на самом-то деле у нас была не только реализация, но был еще возврат от покупателя, и вот это сальдо итоговое, оно сложилось на самом деле из двух документов. Давайте сейчас попробуем отразить в системе операцию оплаты от покупателя с тем, чтобы закрыть сальдо в нужные нам детализации.